Всем привет! С вами Светлана. Рада видеть вас на своем канале. И сегодня я вам расскажу о своих покупочках с AliExpress. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Самая первая, наверное, покупка конкретно для рукоделия были вот такие булавочки для снятия петель. Очень мне понравились. Я ожидала, что качество будет хуже, но они абсолютно гладенькие. Нигде ничего не цепляется. И очень мягкие алюминий, ровненько прокрашен, нигде они не поцарапаны. Ну, в общем, никаких нареканий нету, поэтому я лично очень довольна. Единственное, что я бы, наверное, заказала еще один наборчик, потому что иногда надо, например, 3-4 вот таких маленьких или побольше таких больших. Поэтому вот, скорее всего, еще я заказала бы. Также многие заказывали, многие уже наверняка видели вот эти прекрасные пластмассовые маркеры, булавочки. Мне первый наборчик пришел совсем другой, там было 15 штук, и качество у них было ужасное. Но, тем не менее, в принципе, если их закрыть, то не замечается. Вот это из хорошего набора. Я уже не найду, которые были из плохого набора, но суть в том, что вот эта вот часть, она как бы вылетала. Она настолько мало туда заходила, что она просто автоматически открывалась. Ну вот, может быть, я и найду. Нет, я уже не найду. Ну, в общем, я все равно их сюда же определила в этот большой пакет. А первые 15 штук, которые меня не очень устроили, пришли мне в наборе с крючками. Крючки были вот в таком пенале. Я их отсюда вытащила и сюда запихиваю спицы, потому что у меня крючки все в одном пенальчике, и мне не очень удобно, когда тут одни крючки, там другие крючки. Поэтому я этот пенал использую по-другому. Ну и в наборе было 7 крючков которые меня, в принципе, удовлетворили. Ну, они нигде не цепляются, у них мягкие ручки прорезиненные, рука не скользит. Но единственное, что зависит еще от того, как вы привыкли вязать, лично мне удобнее вот так держать крючок, но так у меня устает как-то вот палец здесь наминается, может быть я как-то что-то не так делаю, но в общем вот такие большие ручки мне удобнее вот таким захватом вязать и тогда в принципе все удобненько и вполне приятно. Еще я не знаю почему, что китайцы имели в виду, но по идее это как бы набор с крючками и в этом же наборе шли дополнительные вот эти спицы для меня лично это было немного странно, но уж не знаю. Но я их тоже уже использовала, вязала шапочки, очень удобно, нравится, что они трех размеров, а не одного. В общем, все равно использую, я очень рада, что они здесь попали в этом наборе, хоть и странно почему, но не знаю. В общем, может быть они какие-то петли снимают, когда крючками вяжут, для меня это осталось тайной. Еще на Али я заказывала вот такие симпатичные булавочки разноцветные. Я в них влюбилась с первого взгляда. Они, ну не знаю, я люблю все такое мимишное. И мне тоже понравилось, что они очень мягко окрашены, нигде ничего не цепляется. И цвета такие мягкие. Не было просто каких-то морковных. Ну, в общем. Очень мне понравилась. Коробочка это моя реклама, реклама конфет. <реклама> вот, очень мне удобно не в пакетике, а именно в маленькой коробочке. И тут, конечно, уж не знаю, как любители покупных маркеров относятся к этому ко всему, но лично мне не хотелось заказывать отдельно какие-то маркеры для вязания спицами и я с Алиэкспресс взяла и заказала целую кучу шармиков и вы знаете, счастья моему не было предела потому что их много они все разные но единственное, что вот, вот такой набор я помыла потому что вот эти вот, которые с карабинчиком идут, я их просто за петельку цепляю очень удобно а вот эти вот с колечком я помыла, потому что они были как-то, ну, мне показалось, что не очень приятными на ощупь. А вот эти чистенькие-чистенькие были с карабинчиками. Так что я крайне довольна. Я еще отдельно заказывала вот такие маленькие, тоже на спицу можно прекрасно нацепить. И, не знаю, я, я лично очень довольна. Они... Все разные, все классные, здесь целая куча, я просто определила в одну банку, вот, и достаю, грубо говоря, не глядя. Ну, вот эти вот колечки, они цепляются где-то на спицы до пятерки, до шестерки, ну, а я примерно так и вяжу, я редко вяжу более толстыми спицами. Вот, так что это моя большая радость, <смех> мой сундук сокровищ, что очень мне нравится, я не захотела использовать обычные шармы, а вот эти вообще, конечно, классно, стоимость была какая-то просто смешная, и в итоге я, наверное, наверное, я за 500 рублей получила почти 70 штук, ну вот как-то так, то есть здесь было два набора, один где-то 200 рублей, второй около 300 рублей, вот, и я считаю, что такое количество вообще вот этих вот штукенций, которые вообще не жалко, если там сломается или еще что-то там произойдет с ними, за такую сумму, это просто, ну, прекрасное приобретение, особенно учитывая то, сколько эмоций это все принесло. У меня муж, конечно, смеялся долго. Еще, блин, это, наверное, лучшее приобретение в моей жизни, потому что вот эта вот крутилка в моток она просто спасает, если, например, пол мотка пряжи остается, она уже такая вся разболтанная, или, например, когда распускаешь какое-то изделие, нужно там много сотен метров этих распустить, потом это все в клубок сворачивать, в общем, вот эта штука, это просто волшебство. Я не знаю, но я, почему я раньше это все дело не заказала, очень простая в использовании. Их не так, по-моему, много магазинов на Али, которые продают эту крутинку в моток. Поэтому там не ошибетесь. Если что, читайте отзывы. Если у вас еще нет этой штуки, очень рекомендую вам такое приобрести. В общем, вот эта вот насадочка цепляется сюда. Никаких усилий не нужно прилагать. По принципу мясорубки цепляете на стол, здесь прикручиваете... И наматываете свою пряжу. Ну, вот здесь вот пропускаете через колечко. В общем, мотается идеально. Вот эта штука иногда, можно ее задеть, и она упадет, но вы не задевайте, пожалуйста. Просто держите саму ниточку здесь рукой, а этой рукой мотайте. И очень удобно, классно. И я не знаю, как я вообще жила до этого без такой штукенции, мотала на крючок, у меня даже есть видео на канале, как намотать, если у вас нету крутилки, чтобы у вас изнутри тоже ниточка шла, потому что я только из центра мотка могу вязать, все остальное мне не устраивает, эти моточки все время перекручиваются, ну и плюс, когда в корзинку я кидаю такой моток, с которым вяжу из центра. В итоге все равно удобно даже и вторую ниточку взять. Он там мотается себе в этой корзинке. И двумя нитками вяжу. Ну В общем, в любом случае, вот это вот я прям рекомендую. Вот крутилку в моток. Это топ. Я считаю, что это очень крутая вещь. и Если у вас еще нет, обязательно приобретите, потому что она решает многие проблемы с моточками. Еще я заказала... Вот такие глазки для игрушек. Я их еще не пробовала. Вот даже впервые открываю, потому что пришло мне это буквально на днях. Ну, что? Глазки кругленькие, гладенькие. Единственное, что вот не знаю, как оно будет цепляться. Потому что штука, конечно плотная. Ну, в общем, вот эти вот заглушки, они все-таки пластмассовые, из такого довольно жесткого пластика, не резиновые. Не знаю, как будут держаться, но потом, может быть, дополню. Но сами глазки по себе, по-моему, классные, потому что у нас как-то вот сложно найти. Уж не знаю, как в ваших магазинах рукоделия, но я вечно не могу найти нужный размер, и чтобы глазки были именно вот таким гвоздиком. Здесь... 20 глазок 10-миллиметровых и обошлось мне это примерно в 20 рублей. Я считаю, что это очень здорово. И вообще, как мы раньше жили без Алиэкспресса, я не знаю. Следующее мое приобретение заглушки на спицы. Я уже их заказывала, они мне не пришли. Я была очень расстроена. Но рискнула, заказала еще разок у другого продавца. Они мне пришли. Очень мягкие, они из такого, знаете, немного цеплючего пластика, такие прям резиновые-резиновые, то есть совсем не скользят. Все одного размера, и вот я сейчас даже вижу, попробовала, эта спица у меня 4,5, прекрасно налезли, никуда не деваются, в общем, я очень довольна. И э, тоже не знаю, как я раньше без них, как, как долго я их ждала, как я раньше без них жила, потому что уж очень не хватало мне их. Следующее мое приобретение называлось это лошадь слепые, ну, в общем, что-то такое. Но ну, вы же знаете, у них там всегда как-то с названиями прикольно. В общем, я люблю вышивать. И иногда не хватает нити вдевателя. Я решила заказать вот такую штуку. Здесь все сначала показалось мне, что вообще непонятно, зачем здесь этот хвост, который еще и цепляется, к тому же этот хвост, мне кажется, совсем не нужен. Никак пальцы сюда и не упираются. Ну, в общем, смотрите, в чем суть. Сюда вставляется иголка ушком вниз. Потом вот эту вот пружинку оттягиваешь от себя, и вылезает крючок. Вон он, видите? За этот крючок цепляете ниточку, опускаете пружинку, и крючок вставляет вам нитку в иголку. В общем, гениально, но работает только с одной ниточкой. То есть, если вам нужно двойную нитку вставить, все зацепится и порвется. Поэтому классический нити-вдеватель спасет все. Вот эта штука мне в итоге так и не пригодилась, потому что одну ниточку я и так воткну, а вот двойную иногда не очень получается. Я периодически вышиваю именно тоненькими иголочками, такими прям совсем тоненькими-тоненькими, и туда две нитки не всегда вдеваются. Ну вот, вот это вот не очень удачное приобретение. Но если вы часто вяжете... Фу, вяжете, извините. <смех> Вышиваете или шьете, и вам нужно одиночную ниточку вставить в ушко иголки, и у вас это не всегда получается. Вообще, конечно, лучше воспользоваться классическими нити-вдевателями. Они на Алиэкспресс тоже продаются. за Засущие копейки, которые, вот, знаете, еще с образом девушки были, такие алюминиевые. Вот, по-моему, они самые лучшие, которые вот с тоненькой проволочной, с тоненьким ушком. Так, еще. Еще я заказывала ручки для сумок и вот такие брелочные брелочки. Так как я вяжу сумочки из трикотажной пряжи. Но вот эти вот ручки, ну, очень мне понравились. Они, ну, я не знаю, ну, я просто не смогла пройти мимо. Но они металлические немного тяжеловаты, то есть это не для детской сумочки, это все-таки для сумочки уже более взрослого человека, чем ребенок, так что я-то думала детскую сумочку связать. Ну вот, они довольно тяжелые, прям такие металлические. Тем не менее, очень мне нравятся, они гладенькие, классные, и будем использовать. И также заказала ручки из дерева, ну вторую не буду доставать. Где-то, если я не ошибаюсь, около 80 или 90 рублей за одну ручку. Но это все равно дешевле, чем в наших магазинах. И ручка шикарного качества. Она нигде не цепляется. Идеально отполирована. И цвет классный. Ну, не знаю, на мой взгляд, здорово. Единственное, что... Немножечко она, как бы, вот я вижу, что слегка поклоцанная, но, вы знаете, ручки деревянные, они, в принципе, будут друг от друга биться, и, возможно, будут какие-то микроцарапинки, но я считаю, что это, как бы, нормально, ничего в этом нет страшного, потому что это натуральный материал, он довольно мягкий. И брелочные штучки тоже, как в подарок, может быть, буду вязать какие-то маленькие брелочки вроде мороженых или, ну, в общем, что-нибудь маленькое, милое, потому что я вяжу игрушки, и в подарочек я бы с удовольствием давала какие-нибудь маленькие еще штучки. Вот. И последние две покупки. Я прям очень рада, что они мне пришли. Это спицы. Решила я попробовать, рискнула заказать. Здесь у меня 11 штук в наборе самых разных размеров. Я их каждый уже открывала, каждый показался мне мягким. Ну вот, нету каких-то цеплючек вот здесь вместе соединения тросика и самой спицы. Спицы гладенькие. Номера у них, конечно, какие-то странные. Я с таким впервые сталкиваюсь. И поэтому писала сама по линейке, измеряла каждую спицу и в итоге написала прямо здесь на пакете сверху какой-то номер. А, так как эта линейка у меня только до, ну, как бы до двух с половиной кажется, некоторые спицы просто меньше двойки. То есть они настолько тонкие, что даже у меня линейка не измеряет какой размер. Ну, вот 2,25 еще я смогла измерить, а все остальное уже непонятно. Вот, так что писала сама, здесь тоже неизвестный размер, то ли 2,75, но вроде чуть больше, но меньше трех, поэтому не знаю, если вы знаете вот эти вот размеры, напишите мне, пожалуйста, или скиньте ссылку, я вам буду очень благодарна, потому что я очень прагматичный человек, и мне нужно знать точно, какой это номер спиц, иначе я не успокоюсь. Вот. Ну и в каждом наборе идет толстая игла. Я их даже не доставала, потому что они мне, в принципе, не нужны, я как бы не для них не заказывала. А так вообще хочу вам сказать, что идеальный мягкий тросик. Я просто кайфанула, когда взяла эти спицы в руки, потому что то, что... Я покупала здесь у нас в наборах. Было ужасно. Честно говоря, вот это вот, наверное, лучшие из недорогих спиц, которые вообще вот я брала. И здесь все гладенько, как будто прямо ангелами отполировано. Ну, в общем, я очень довольна. Не бойтесь заказывать. Я уверена, что вам тоже понравится, если вы тоже любите металлические спицы на тросиках. Это прямо очень хороший вариант. Здесь длина от края спицы до края спицы 80 сантиметров. Так что хороший размер. Я очень люблю такой размер. Можно и вязать... Господи, как этот узелочек-то называется? Ну, в общем, не на пяти спицах, а на двух. Забыла, извините, забыла, как называется. И еще... Здесь вот такие спицы, бамбук на таком, как это назвать, ну, в общем, такой резиновый, как не тросик, а трубка. И я их взяла, потому что у них длина 120 сантиметров. Я сейчас вяжу кардиган. И обвязываю резинкой по кругу. У меня весь кардиган на спицах и на 80 сантиметров вообще не влезает. Поэтому я когда увидела 120, я просто сразу заказала, недавно получила. Я их еще не так, в общем, и не использовала. Но я очень надеюсь, что они мне пригодятся, потому что тоже здесь, по-моему... 18 штук, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Да, восемнадцать штук и по э, по спице вот 10 миллиметров, девять, восемь, семь, шесть. Да, не ошибаюсь, я, где номерочек? Ну, вот на этой, на этой спице они даже не стали номерочек делать. Все, я поняла, это не та сторона. Вот. Вот здесь, значит, все. Я-то думала на обеих. Вот смотрите, вместе с вами сейчас я обнаружила, что на одной стороне спиц нету номера, только на этой стороне. Ну, в общем, 10-9 миллиметров, 8-7-6. И дальше идут половиночки. 5,5. И вот так вот каждая половинку и вот эти тонкие по 025 вот это два три с половиной 3 2 с половиной 325 25 ну, в общем тоненькие спицы уже по 25 исчисляются 275 4 с половиной 375 и 2, 25. Ну, не знаю по поводу бамбуковых спиц таких тонких диаметров, потому что мне кажется, что могут они сломаться в процессе вязания, хотя, не знаю, попробую, но вам расскажу, как там дело пойдет. Тоже довольно мягкие, и э, сама трубочка очень мягкая, нигде не цепляются, они очень аккуратно сделаны, очень мягкие сами по себе спицы никаких зазубрин, все кончики гладенькие, как будто, знаете, даже на ощупь как будто не просто отшлифованы, а именно отполированы. То есть прям идеальная гладкость. Ну вот разве что вот в этом месте соединения. Но, честно говоря, когда вяжешь десяткой, вот это вот место соединения, оно совершенно не будет заметно. В отличие от троек, четверок, вот там действительно может мешаться что-то. Вот, так что вот так я себя порадовала спицами к Новому году все остальное мне пришло чуть-чуть пораньше, просто дошла до видео я только сейчас ну, спасибо, что были со мной надеюсь, что я вам ответила, может быть, на какие-то вопросы и просто спасибо, спасибо, что были со мной спасибо, что не отписались пока я так долго не снимала видео у меня были на это определенные причины я никак не могла делать записи какое-то время. Ну и если вы у меня впервые, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, напишите, о чем бы вы хотели, чтобы я сняла видео, мне будет очень приятно исполнить вашу просьбу. Поэтому всем пока, до новых встреч, целую и обнимаю всех-всех-всех!